«Здравствуйте, дорогие друзья! От вас поступило огромное количество вопросов! Это очень приятно! Я признаю, что я их не все успела прочитать, что-то успела, что-то не успела, и я прямо сейчас в эфире буду читать и отвечать на ваши вопросы. Приготовила ноутбук себе. Как вы видите, на мне маска. Можно, это маска нашей студии. Можно все. Вот во-первых, я сторонник разрешающей психологии, когда вы выполняете, исполняете свои собственные желания, поступаете так, как хотите. Естественно, если это не нарушает границ других людей и не доставляет им каких-то неудобств. А для себя можно все, абсолютно все. Вот, кроме того, можно еще и все получить, все, что вы хотите, если правильно этого хотите. Ну окей, я вижу, что у вас уже собралось достаточное количество зрителей. Спасибо вам большое. И давайте, я буду отвечать на ваши вопросы, просто буду отвечать по порядку. Я не знаю, сколько у нас уйдет на это времени. Буду отвечать, пока у меня хватит сил. Час точно. Вопрос по финансовому марафону. Почему первое время после него доход наоборот должен упасть? Я читала этот вопрос более подробно. Это не так. Доход после него не должен упасть. Он может упасть, если у вас есть какие-то страхи и неготовность к тем деньгам, которые к вам приходят. То есть, если что-то в вашем восприятии денег не то то, безусловно, доход может упасть. Но если вы все проработали качественно, и вы знаете, зачем вам деньги, вы знаете, как вы их будете тратить, как вы ими будете пользоваться, и у вас нет чувства стыда перед ними, перед большими заработками, тогда все будет хорошо. Совершенно однозначно. У меня сегодня день рождения, можно все? Спасибо, да, пожалуйста. Поздравляю с днем рождения, можно. Так, следующий вопрос. Прошла шесть твоих марафонов, все поменялось в лучшую сторону и жизнь ярче, краше и добрее, но муж не принимает меня и говорит, что я поменялась сильно. Я хочу быть с ним, но сейчас в отношениях кризис. Непонимание с его стороны доходит до развода. Аня, что делать? Я занимаюсь собой, но как с окружением. Ответ все равно один. Занимайтесь собой. Договаривайтесь с мужем. Если вы хотите сохранить семью, безусловно, работайте над отношениями. Но почему так могут себя вести партнеры? Партнеры так себя ведут тогда, когда они видят, что человек меняется, они понимают, что жизнь больше не будет прежней, отношения не будет таким, каким оно было. Возможно, оно было удобным. Возможно, вы находились под манипуляцией. И когда теперь уже меняется что-то меняется, меняется, естественно, ваша реакция, меняется реакция партнера. Договаривайтесь, это ваш муж, вы только, только вы знаете, как с ним договариваться. Но конфликт, если вы вступите в конфликт и в конфликте будете это решать, то, безусловно, это, конечно же, не авторская позиция. Да? Вот. Все равно все, что вы можете сделать, это работать над собой. Насильно, насильно своего партнера вы не сделаете счастливым, как бы вы ни старались. Если он не хочет, он живой человек с огромными эмоциональными, ментальными какими угодно возможностями. И поэтому, если человек не хочет, вы не сможете никак на него повлиять. Вот так. Так, Следующий вопрос. «Как вы относитесь к такой финансовой истории, когда тратят деньги банка с кредитной карты ежемесячно, потом, не переступая порог, проценты гасят весь долг с дебетовой карты, таким образом получая проценты с остатка по дебетовой карте...». Ну, в общем, как я отношусь к таким махинациям, когда наживаешься на деньгах банка? Я очень приветствую такие вещи. Если вы нашли такой механизм, когда вы, используя кредит, остаетесь в плюсе, то, пожалуйста, в этом случае это очень экологичный кредит, и он действительно направлен для поддержания вас. В этом у банков тоже есть свои интересы в этом. «У меня вопрос. Если хорошо поднять деньги на инвестициях, стоит ли брать кредит? Или инвестиции – это только про свободные накопительные средства? Кредит – зло». Смотрите, кредит – это инструмент. Кредит можно брать независимо от того, инвестиции это, или это заработки, или это какие-то пассивные доходы. Это не имеет значения. Но кредит можно брать только тогда, когда степень вашего финансового мышления такая что вы точно понимаете что вы будете делать с этим кредитом если что то есть у вас должна быть полнейшая ответственность перед тем как вы будете выкручиваться если что-то пойдет не так вот поэтому кредиты это инструмент это хороший инструмент это правильный инструмент в умелых руках и в думающей голове так. Что вы думаете об эзотерике сталкивались когда-то? Я очень хорошо отношусь к эзотерике, конечно же я с этим сталкиваюсь и сталкивалась и есть вещи, которые работают и то, чем я занимаюсь тоже очень близко к эзотерике, хотя это не эзотерика, Да я занимаюсь совершенно земными вещами и совершенно как, обоснованными. Да? С психологической точки зрения. Но, знаете, когда-то и психологию за науку не считали, потому что психология изучает то, чего не существует. Потому что психики... психику отрогать невозможно. Я хорошо отношусь к эзотерике это если в двух словах там еще будет вопрос про эзотерику. Что скрывается за понятием предназначения: правда ли, что его может быть не видно из-за непройденной или некорректно пройденной сепарации? Давайте начну с конца. Да его может быть не видно и вообще из-за неправильно пройденных не только сепараций, но и кризисов, начиная с младенческого возраста. Безусловно, конечно же, человек может на себя навешать вот эту вот позицию жертвы, то что, то, что я называю позицией жертвы, когда он начинает проживать не свою жизнь не так, не качественно и это не только сепарация на это влияет, там еще другие кризисы. Начиная от там, и... младенчества, да, я уже об этом сказала, и кризис среднего возраста тоже может точно так же влиять на все. И я недавно хочу пост написать, поэтому сильно распространяться об этом не буду. Недавно столкнулась с таким мнением. Один психолог высказался о том, что дети, у которых есть братья и сестры, они получают какую-то такую особенную травму, которая тоже впоследствии влияет на их жизнь. Все наши травмы влияют на нашу жизнь, и поэтому неправильно пережитая прожитая травма, не только неправильная сепарация, может повлиять на то, как вы проживаете свою жизнь, насколько качественно. Поэтому говорить, что предназначение только вы не можете разглядеть только из-за того, что у вас сепарация неправильно произошла, возможно, у вас там травма какая-то, которая связана с отцом, а, возможно, у вас травма, которая связана с с какими-то глубокими детскими переживаниями. Мама подгузник вовремя не поменяла. Тоже такое может быть. Вот. Но все можно починить, все можно проработать, начиная от персональной психотерапии, психоанализа и заканчивая такими простыми инструментами, которые я даю. Но я не только простые инструменты даю, и непростые тоже. Так, что же скрывается за понятием предназначения, когда вы чувствуете, что вы проживаете свою жизнь, что вы делаете то, что вы хотите, что вы на своем месте, вы реализуетесь как личность, вы реализуетесь в творчестве каком-то. Причем творчество это может быть и рождение ребенка, когда человек что-то творит когда вы рожаете и воспит... или не рожаете, а когда вы воспитываете ребенка просто, да, или когда вы занимаетесь какой-то любой деятельностью, которая приносит пользу. То есть, я, вы сейчас не подумайте, да, что я сейчас говорю о том, что человек должен родить сына, построить дом и посадить дерево. Как? Интересно. Посадить, посадить, да. Вот, значит... Поэтому поэтому мой марафон автор жизни и тот марафон, который идет за ним, который называется ключ к себе, это очень это вещи про предназначение. Сначала разглядите себя, разглядите свои желания и потребности, потом ищите, как себя реализовывать. Хорошая новость в том, что наконец берешь за себя ответственность. Да. Да, хорошая новость в том, действительно, когда ты понимаешь, что твоя жизнь ⁇ это твоя жизнь. Вот этот, э, этот комментарий написала моя дочь, кстати. И вот мы сейчас прямо можем с ней поговорить по этому поводу. Лет в 13 или даже в 14 она мне призналась, что она боялась новогодней елки. Для меня это был шок, а у нее оказывается детская травма, которую нужно было прорабатывать. Ребенок боится, мы ребенку елочку нарядить, в комнату ее поставить, огонечки, а ей страшно. Она даже не говорила об этом. Вот, И, то есть мы, знаете как, каким бы вы хорошим родителям не были, вашему ребенку всегда будет что рассказать своему психотерапевту. поэтому как-то так. Так. С чего нужно начинать изменение себя новичку? Как научиться работать со своими неправильными установками и расширять границы возможностей? Приходите на автор жизни. Правда, я считаю, что автор жизни это тот ликбес, который... Вот поможет вам начать работать со своими установками, ограничивающими убеждениями, научит их расширять и, ну, и соответственно, границы возможностей. И с этого начинайте, правда! Можете с книги начать? Мисс Анна прочла книгу «Автор жизни». Благодарю! Очень понравилась! Я очень рада! Спасибо вам большое! У меня кошка уусила так если тяжело идет начало финансового ключа сколько стоит дать себе времени после прохождения расширения финансового сознания Я рекомендую тогда если вам финансовый ключ плохо идет тогда ну в смысле тяжело сделайте перерыв безусловно. И я все-таки рекомендую все равно начать с автора жизни. Сначала придите на автор жизни. Вам будет легче проходить абсолютно все любые марафоны, даже не только у меня. «Семь лет. Так, был вопрос, со скольки можно у нас Семь 7 лет. Это хороший возраст, только это нужно делать с детским психологом. Так. терапии регрессии. Я думаю о том, что в терапии и есть узкие специалисты, которые занимаются своим профилем, своим узким профилем. И если это у них хорошо получается, то, ну, я хорошо к этому отношусь. Очень много есть специалистов разных направлений, которые работают только в своем направлении, и я это очень сильно приветствую. Это говорит о том, что они Профессионал. У меня такой вопрос. Если после прохождения марафонов смотришь шире на многие вещи и ситуации и слышишь вселенную, которая разговаривает со мной на понятном мне языке, но вот желаниями и в отношениях с деньгами происходит некоторый кризис. Стоит пройти заново марафон или провести более глубокую работу, такую как терапия, личная консультация? Мне даже сложно ответить на этот вопрос. То есть, когда меня спрашивают, Аня, что лучше, терапия или марафон? Если у вас есть психолог или психотерапевт, который может провести качественную терапию или даже к ко коучу можно пойти с этим вопросом, то, конечно, идите. Но просто я получаю очень часто, очень много такую обратную связь, что вот я работала год с у меня ничего не получилось. А потом пришла на ваш марафон и сразу вот раз и на марафоне все получилось и до всего дошла, да, и произошли какие-то. Я думаю, что, во-первых, нужно начать работать со своими мыслями и попытаться отыскать, что в себе тормозит. Ну, да, наверное, все-таки лучше психональ... персональная психотерапия личная консультация. «Расскажите, пожалуйста, про семейный бюджет. Как наиболее экологично разделить бюджет с мужем нас двое? стоит ли вкладываться в общие расходы в процентном соотношении заработка или пополам? А также кредиты, как закрывает пополам, или сам брал, пусть сам и закрывает?» Слушайте, ну кредит это вообще очень глубокая ответственность. И, конечно, если сам, ну, моя позиция, я... тот, кто брал кредит, тот и ответственен, тот и закрывает. Тот должен думать, как закрывать. Другое дело, что если вы вдвоем на семейном бюджете решили, что вам необходим кредит, да, тогда и вклад ваш, естественно, в подачу этого кредита тоже должен быть общий ваш муж я не знаю как вам с вашим мужем разделить семейный бюджет. я знаю как, как я со своим делю кто что заработал того, того и деньги но э, как, как вкладываться в общие расходы это тоже только вам решать это ваша семья. я знаю как мы решаем эти эти вещи. у нас вообще очень такие знаете очень интересные отношения и, и с деньгами в том числе и мы друг другу все покупаем или покупаем себе и никто никому не заглядывает в карман и не считает кто что купил но это очень очень высокие отношения ну, как бы 17 лет уже почти 17 лет не сотрешь вам вам надо тут нету правильного ответа понимаете это ваша семья и только вам нужно договориться и решить Как часто вам самой приходится обращаться к психологу? Ведь понятно, вы не просто такой же живой человек, человек постоянно работающий с чьей-то сломанной психикой. Отличный вопрос. Я обращаюсь к психологу, причем у меня разные психологи под разные потребности, под разные вопросы. С психосоматикой я с одним психологом прорабатываю какие-то другие вопросы, с которыми мне нужно там договориться, разобраться, коучинговые позадавать. Я прорабатываю с другим психологом. Эти психологи в доступе. Если вам нужны будут контакты моих психологов, если вам нужно будет на личную психотерапию, то, безусловно, под запрос я смогу вам порекомендовать. Как часто? По потребности. Ну, когда есть потребность, то тогда и, и обращаюсь к психологу существует и в психологической среде распространенное мнение, что нужно ходить к психологу раз в неделю, прорабатывать 10 сессий. Я категорически против такого подхода, потому что есть время, за которое прорабатывается ситуация. И бывает такое, что нужно к психологу пойти три раза в неделю, а бывает такое, что достаточно одной сессии, смотря какой запрос. Так, как экологично привлекать инвестиции? Слушайте, ну законным способом все, что я могу сказать. Как лучше поступить, <coughs> если тянет в еще одну сферу деятельности, не близкую, причем по смыслу лучше совершенствоваться в одной или совмещать? Тоже хороший вопрос. Я бы совмещала. Но я такой человек, который может совмещать несколько деятельностей. Я бы делала их по очереди. Может быть, полдня занималась одной деятельностью, полдня другой. Смотрите по своим способностям и возможностям. Если у вас получается совмещать, совмещайте. Потом это может вылиться в два разных бизнеса, а может, вы что-то и выберете одно. Сколько лет помогают людям марафоны автор жизни и финансовый ключ? Мне сложно ответить на этот вопрос. Автор жизни я, наверное, написала, наверное, я скажу, наверное, в году четырнадцатом, может быть даже в тринадцатом. Я только просто его сначала офлайн проводила, а потом я его уже начала проводить онлайн. Но финансовый ключ это был. Наверное, шестнадцатый год. Ну Как-то так. «Как вы относитесь к астрологии? Любимый мой вопрос». Я допускаю то, что астрология в этой жизни есть, что она кому-то помогает, что это наука, что можно посчитать, так же, как и к нумерологии, например. Можно посчитать какие-то сильные и слабые стороны, какие-то кризисы посчитать и так далее. Но я услугами астрологов не пользуюсь. Мне даже нумерология, возможно, больше даже нравится, чем астрология, потому что в нумерологии можно знаете, сделать какое-то совершить действие с намерением. Можно изменить, например, имя и фамилию. Изменится тогда код какой-то да и таким образом повлиять на себя а астрология что ну что будет от того что я что-то о себе узнаю ну то есть я не понимаю как можно эти знания к себе применить вот поэтому но ну, я и так про себя знаю что я звезда вот. поэтому, и что если у меня возникнет какой-то кризис, я знаю, как с этим работать. Мне говорят, вот, Аня, а вот если у тебя там случится какой-то там кризис, и вот тут придет тебе на помощь астрология, чем она мне поможет? Тем, что она мне скажет, что кризис закончится, я и так это знаю. Поэтому я доброжелательно отношусь к астрологии, но, ну, ну как-то вот, но равнодушно. Так, нумерология часть астрологии, да, я знаю, что нумерология часть астрологии, но ну, я не специалист в этом вопросе, скажем так, и поэтому и не целевая аудитория, поэтому мое мнение можно тут не учитывать. Так, когда у вас бывает нересурсное состояние, бывает ли вообще? Конечно, бывает. Это я живая, я точно такая же. Что с этим делать? Когда проснулся, я понимаю, что уставший. Я... У меня бывают вот эти вот разгрузочные дни, дни перезагрузки, когда я себе позволяю ничего не делать. Ну, Я же живу из отклика, я делаю то, что мне хочется. И если я проснулась вдруг уставшей, если все плохо, вплоть до того, что я отменяю все встречи, все переговоры, все дела, все-все отменяю и могу поехать, например, сесть на токчан и смотреть на море или на кресло. Вот. То есть, бывает, конечно, я живая. Или даже просто с книжкой проваляться дома. Или пойти в спа-салон на целый день. Ну, в зависимости от того, что мне захочется. Как найти свое настоящее предназначение? Приходите на марафон ключ к себе. «Подскажите, пожалуйста, почему, когда, когда чего-то очень сильно желаешь, например, повышение в карьере, очень часто это не получаешь, как будто отпугиваешь это событие?» Тоже отличный вопрос. Смотрите, когда очень сильно чего-то желаешь, происходит нарушение в каком плане? Вы думаете, что то, что вы хотите, каким-то образом исправит или изменит ваше отношение к себе, сделает вас более счастливыми. А с точки зрения Вселенной, например, вам нужно сначала пройти какой-то урок, выучить какой-то урок. И тогда вы будете чувствовать себя счастливыми, вне зависимости от того, будет ли у вас повышение по карьере или не будет. Или Вселенная приготовила для вас другой сюрприз, счастье в другом виде. То есть не повышение по карьере, а в любви, например. Или Повышение по карьере, но не на этой фирме. Поэтому, когда вы очень сильно чего-то желаете, вы как бы вмешиваетесь в промысел Вселенной. И поэтому бывает так, что вы это не отпугиваете, а вы просто неправильно к этому относитесь. Натали, включи, пожалуйста, свет. «У меня обычный женский вопрос. Какой косметикой пользуетесь? Есть ли что-то любимое, без чего не можете обойтись и дня?» Спасибо за вопрос, чисто женский. Меня дочь присадила на косметику, которая называется Альверде. Это немецкая косметика, которую можно есть, насколько я знаю. Это экологичная. Как она называется? Веганская или, ну, в общем, какая-то такая косметика, которая. Благоприятно для кожи и для окружающей среды. Я пользуюсь и другой косметикой в том числе. У меня есть тени известных марок, тени там, помады и самых простых. Вот. У меня есть блески Эйван, которые мне подруга подарила. Они тоже чудесные. Я тоже с удовольствием им пользуюсь. Я не переборчива в косметике, но это вот Alverde, вот эта косметика, которую я сказала, она, скажем так, ее больше всего в моей косметичке. Вот. От такого, что я не могу без чего-то обойтись, этого вообще нету, потому что я очень легко обхожусь без косметики. Я могу не краситься совершенно, то есть у меня... я вообще редко крашу на эфир. Так, влюблена в Испанию, море, пять лет приезжала на лет работать в туризме, чтобы остаться и получить документы, согласилась на что-то с испанцем, не поняла. Приклонных лет живем как друзья, приятели, интимной связи не так на мне уборка квартиры, но я не автор своей жизни, я не хотела такого сценария. Адвокат сказала, что минимум пять лет мы должны прожить вместе, чтобы получить следующую карту на жительство. Был выбор вернуться в Россию, жить на пенсию 10 тысяч рублей, ждать свободы и терпеть 5 лет, или это непростительная глупость. Благодарю. Ольга, я не могу ответить на этот ваш вопрос. Это э, ваша жизнь, и только вы можете принять решение, как вам ее проживать. Ну, то есть, вот, то, я, это, это вопрос из области Аня. Прими за меня решение. я не могу принять за вас решение. Так следующий вопрос. Планируете ли вы запустить обновленный с учетом нового времени марафон желаний? Хороший вопрос, я подумаю над этим. Не понимаю, как можно называть себя семьей. Если зарплата можно, это его деньги, а зарплата жены ⁇ это ее деньги. Я считаю, если нет единого бюджета, то и нет семьи. Или можно так. А, Аня, <appeal darauf> вопрос на злобу дня. У нас с мужем именно такие отношения. Но я говорю, что при том, что... Наши зарплаты – наша зарплата, это наша зарплата, раздельный бюджет. Я очень сильно за раздельный бюджет. Смотрите, деньги – это не бумажки с цифрами. Вот сейчас кусочек с финансового марафона будет. Деньги – это энергия. В одном человеке есть финансовая энергия, и в другом человеке есть финансовая энергия. Если у вас все общее, вы распоряжаете одинаково финансовой энергией, то у вас Одна финансовая энергия на двух человек, понимаете? То есть одна делится пополам. А когда один человек с финансовой энергией, ну, с сильной, слабой, без разницы, второй человек с финансовой энергией, то у вас на двоих, а еще появится ребенок, например, да, то у вас получается две самостоятельных, сильных финансовых энергии, которые только друг друга подкрепляют. Вот так. Как вы уже будете распоряжаться этими деньгами, это уже другой вопрос. Но само отношение к тому, как это происходит, у мужа могут быть свои инвестиции. Я не против того, чтобы каждый скрывал свои доходы. Да? То есть я зарабатываю свои деньги, это мои, и ты не должен знать, сколько я зарабатываю, и вообще не имеет на мои деньги никакого права. Это... Раздельный бюджет это не про это. Это про то, что каждый человек. Имеет право распоряжаться своей финансовой энергией. Имеет право и распоряжается своей финансовой энергией. И когда два человека могут объединить и стать сильнее. Вот так. Вопрос, если бывший муж забирает детей, убить его или убить изощренно? Слушайте, но. Ну забирает детей, это конечно плохо. Задайте себе вопрос, почему вы оказались в этой ситуации. Возьмите на себя ответственность за происходящие события с вами, с вами. Почему с вами это произошло? Вот. Ну как-то так. С этого начнется проработка ситуации. Как уделять достаточно времени всем сферам жизни ежедневно, планирование или по отклику. А смотря, как у вас какой образ жизни для вас подходит? Я планирую, но у меня не всегда совпадает с моими планами потом реализация. Да, вот как я сказала, что если я проснулась и поняла, что я ничего не хочу, значит, я все отменю или все перенесу. Вот, но. Самое главное, не ругать себя за то, что вы там запланировали, но ни с чем не справились. Принимать себя, свою природу, как есть. «Как найти свое признание и предназначение? Чем заниматься, получать от этого всевозможные блага? Где взять силы?» Это марафон «ключ к себе». «За время пандемии я освоила три новых вида деятельности, чтобы обеспечивать семью. Обучаюсь, стараюсь очень расширить свои границы. Мужа сначала с начала карантина не проработал ни одного дня. Злится на меня и на весь мир, когда я его прошу помочь, подумаю или с малышом, так как не могу разрываться. Конфликты с переходом на Личность и унижение, провоцирование конфликтов с его стороны. Я перестала им восхищаться и хотим с ними близости. Есть ли выход?» Выход есть! Ваш муж переживает кризис, то есть я могу сейчас объяснить поведение вашего мужа и могу его оправдать, безусловно, как любой психолог. Могу, конечно, его и поругать. Все зависит от вас, от вашего отношения и хотите ли вы с этим человеком в дальнейшей жизни. Как вы решите, так и будет. Если вы хотите починить ситуацию, то она починится. Инструменты есть для этого. Первый инструмент начните с себя. А если вы его не любите и видите в нем вот то, что вы описали, только это, и это удобная для вас позиция для того, чтобы разрушить ваши отношения, тогда разрушайте. Ну, это ваше решение. Выход есть. Вот, вопрос звучит, есть ли выход, выход есть. Можно искать при, при желании. «Подскажите, пожалуйста, что делать со страхом идти в новизну, когда понимаешь, что вот уже пора, но как-то страшненько, и чувство тревоги появляется? Потихонечку, по чуть-чуть, по чайной ложечке». Попробовали, сделали паузу, оглянулись, пошли дальше. Разрушить старое для того, чтобы уйти в новое при таком страхе, это не экологично по отношению к себе. Это вы получите вот тот самый ту самую травму, о которой я говорила в начале эфира. Так, про предназначение опять вопрос. Вот вопрос, на который стоит ответить. Все отлично, никак не могу найти свое предназначение, сменила работу, думала, вот оно, но нет, опять 25, как говорится, прямо чувствую, что нужно что-то менять, больше не могу, но на что не знаю, думаю про это постоянно, но пока опять нелюбимая работа. Как найти, прийти на новый уровень, как найти свое предназначение занятия? Во-первых, ключ к себе. Во-вторых, если вы себя насилуете, значит вы делаете что-то то, что вы не хотите делать. Найдите, что вы хотите делать. Это первый ключик к ответу на этот вопрос. Не бойтесь менять работу. Отвечая там вперед уже на какие-то дальнейшие вопросы, я видела, хотела об этом сказать. Подумайте о том, что предназначение может меняться, оно может быть раз в год у вас разным. Понимаете? Возможно, на этом отрезке пути у вас такое предназначение. На другом отрезке пути у вас будет другое предназначение. Не бойтесь менять свою деятельность и менять свое отношение к желаниям. Бывает такое, что человек загадывал что-то, хочу вот что-то, чтобы вот у меня было вот так вот. Ну, с работы, с предназначением получил. И понял что ему это перестало быть интересно отлично поблагодари вселенную за то что ты себя реализовал в этом вопросе иди дальше не пугайтесь того что может что-то измениться вопрос ко мне почему вы развелись если можно все исправить потому что я не хотела исправлять все очень просто Как найти свои профессиональное и понять, чем правда ты можешь быть полезен этому миру и людям? <свят> <свят> Если мы говорим о профессии, то есть профориентационные центры, профориентационные тесты, и они профайлинги. Я как-нибудь сделаю интервью на эту тему, и они дают очень хорошие ответы именно в этом. Сделаю интервью со специалистами. Исправить это не значит, что не старое, иногда можно обрести новое. Совершенно верно. Ну, жить как ты хочешь, а не как придется, не, не как попало. Так. Мой вопрос конкретный. Когда ждать ваш марафон отношения? Вот обсуждала со своим психотерапевтом да, на злобу дня опять. Обсуждали с ней вопросы профессионализма коллег. И она говорит «вот хочу написать марафон вот на такую-то тему». И говорит «никак не знаю, с какого конца подойти, потому что там очень много чего открывать». Я говорю «как я тебя понимаю? У меня с отношениями то же самое. Есть запрос, есть очень много чего я хочу сказать, с чего начать никак не начну. Я обязательно выпущу этот марафон. У меня становятся на места видения некоторые. Возможно, я его буду запускать маленькими сериями для того, чтобы постепенно входить в то, что я считаю нужным рассказать про отношения. Потому что отношения, они же с разных сторон должны рассматриваться, а не с одной. Вот. Но... Почему до отношений никак еще руки не доходят? Потому что у меня сейчас еще я переписываю, дописываю другие марафоны, которые уже в работе, которые уже активные. Поэтому вот из-за того, что я посвящаю много времени другим марафонам, но отношения я напишу, обещаю. До каких пор выполняется техника интеллект карта? Любая техника выполняется до тех пор, пока вы считаете, что в этом есть необходимость. Вот, пошли личные вопросы. Аня, ты рассказала, как за полгода смогла купить четырехкомнатную квартиру, как быстро эта сумма накопилась. Это был квантовый скачок, что-то резко померялось в голове или чтобы поменять убеждения нужно длительное время. Интересно, как это происходит, мне непонятно и очень хочется узнать. Давайте расскажу. Да, это был квантовый скачок. Первым, первым толчком это было то, что я поняла, что я не хочу так жить, и я перестала так жить. Но я не могла ответить себе на вопрос, как я хочу. Вот это вот был важный вопрос, и я очень четко помню каждую свою мысль, каждое свое движение в тот момент, что я делала, какие шаги я выполняла. Я это все даю в марафонах, вам в виде техник. И тогда я пошла за своими желаниями, тогда я определила, что, чего мне хочется, что мне нужно. И это был квантовый скачок. Он заключался в том, что я подписала контракт с одной очень крупной компанией, и я на тот момент зарабатывала около 10 тысяч долларов в месяц. Я проводила один тренинг за тысячу долларов, и я с ними работала. Каждую субботу-воскресенье я проводила тренинг. Ну и плюс еще э, другая работа по будним дням. Я работала на износ. Я очень ну, тяжело работала в тот момент. А квартиру я купила тогда за 28 тысяч долларов. То есть тут легко можно посчитать, что эта сумма очень быстро появилась, очень быстро накопилась. А потом произошел кризис. Доллар очень резко подскочил. Ну, в общем, да, это уже такие. Очередной был скачок, очередное переосмысление, переоценка ценностей. Но ключевым первое это осознание того, что я не хочу так жить, и второе осознание, как я хочу жить. И вот волшебным образом, да, случайно повезло. Но, блин, я к тому времени была очень опытным, уже опытным тренером была. Вот. И я ездила тогда по всей Украине, по всем городам. Я работала с очень крупными как, с фирмами, с, с именем, скажем так, но которые были вот в одной очень крупной корпорации. Вот так. То есть у меня был один заказчик, но было много, много подзаказов. Вот так вот скажем. Ну а потом для того, чтобы все встало без колебаний, да, это уже, конечно же, должно пройти длительное. Ну, длительно. У разных людей по-разному. У кого-то быстро происходит осознание и быстрый скачок, у кого-то это происходит маленькими шагами, маленькими темпами. Вселенная подкидывает урок. Если вы его правильно учите, то она вам дает возможности. Вот так Так, два вопроса. Длинные просто я вчитываюсь. Первый вопрос. «Работа не мое, скучно, но двое детей, финансовая стабильность. Что делать?» Держит социальная сторона? Боюсь что-то менять. В какую сторону делать первый шаг? Если вы боитесь что-то менять, но понимаете, что менять уже что-то нужно, я рекомендую параллельно, менять что-то параллельно. Я говорю, я тогда, когда я собиралась что-то изменить в своей жизни, я работала на трех работах. Я работала с 10 до 6 в одной компании, после 6, с 7 до 9 я проводила тренинги для других компаний, и по субботам и воскресеньям я ездила еще... Третьи места, условно. Я работала просто без остановки. Дочь росла как трава, не даст соврать. Так, после развода почищаю хвосты в виде кредитов, которые выплачиваются стабильно, но бюджет убьют. Своих сбережений нет. Хочу откладывать, но все впритык. Не вижу выхода. С чего, начать? С чего здесь начинать? Откладывайте 10%, и я гарантирую, что вам будет комфортно их откладывать. То есть вот для того, чтобы, безусловно, кредиты нужно выплатить и откладывать 10 процентов от всех денег, которые вы получаете, и учиться, конечно, тратить меньше, чем зарабатываете. Так, что делать с теми желаниями в блокноте, которые неинтересны или передумала? Зачеркнуть и все. Можно переписать весь список, конечно. Можно вырвать страницу, написать следующее. Как хотите, так от них и избавляйтесь. Они не несут большой энергетической нагрузки. Исчезают деньги, постоянно находится что-то, куда не исчезает. Я настоятельно рекомендую установить программу Coinkeeper для того, чтобы отслеживать свои расходы. Как себе убрать установку на лень? И даже ваша практика на лень не помогает. Бывает просто лень делать. Принять свою лень и договориться с собой, для чего вам не лениться. Так. Как наладить отношения с мамой, когда с ее стороны желание тотального контроля, неприятие никаких других точек зрения, кроме своих? постоянные истерики, скандалы, скандалы сменяются слезами, постоянные манипуляции и так далее сил больше нет дистанцировалась, не общаюсь уже несколько месяцев делала попытки поговорить все то же самое прочла книгу "путы материнской любви" дала и почитать естественно так и не прочла при словах о психологе еще громче орать начинает что не сумасшедшая, личных денег нет у меня почти ежедневно мысли об этом обо всём не сфокусироваться полноценно на своей жизни и решении проблем в работе личной жизни. Не знаю, как справляться. Спасибо. Первое. Приходите на марафон автор жизни. Второе. Я вам или Ну, как хотите, это принимайте что на первом месте, что на втором. Я бы вам рекомендовала тоже личную психотерапию по сепарации от мамы. И вы дистанцировались, но по всей видимости вы испытываете чувство вины. Мама вами умеет манипулировать, и вы на это ведетесь. Вам надо разобраться со своим чувством вины по отношению к маме, к маме сепарироваться от нее и позволить маме проживать свою жизнь так, как она хочет. Ну вот так. Я понимаю ваше желание с мамой быть в хороших отношениях. Все, что вы можете сделать, если вы хотите, маму любите, вы маму любите, любите. Но под, как, подстраиваться под ее манипуляции, вы и ей жизнь рушите, и себе. Это не любовь. Отвечать на манипуляции. Так, какую технику по работе с убеждениями и страхами вы считаете самой действенной? А вы знаете, самой действенной... Я не скажу, что есть какая-то техника, которая вот прямо самая действенная. У разных людей разные травмы, и, соответственно, и на технике люди реагируют по-разному. Поэтому какая-то техника для одного человека будет хороша, а для другого – другая. Поэтому Я даю много разных по разные, под разные запросы и на разных марафонах. Пробуйте! Как депрессивного ребенка 6 лет мотивировать жить, двигаться и радоваться жизни? Свой пример оптимиста присутствует, Также же как сгладить знание, что когда-нибудь умрем. К детскому психологу. Могу порекомендовать только к детскому психологу, конечно же. Вот, это, да, 6 лет как раз кризис тоже и идите к психологу как выйти из кризиса когда разочаровалась в образовании и профессии врача это всегда было целью и смыслом а теперь кажется что это вообще не мое что мое и чем хочется заниматься вообще ума не приложу возможно у вас тоже какой-то творческий кризис ну Конечно же, сначала нужно найти, чем вам хочется заниматься. Вот. И с этого начинать. Начинайте со своих желаний. Начинайте со своих детских желаний. С этого вот отсюда надо копаться. Прислушивайтесь к тому, что вы хотите. Жаль, конечно, когда у вас это было целью и смыслом, опять-таки, какой целью? Какой смысл вы в это вкладывали? Почему это было для вас важным? Это было вашим желанием или это было навязанным каким-то желанием? Если это было вашим желанием, то, возможно, у вас какой-то произошел какая-то травма, которую можно проработать и все восстановится. Возможно, вам спецификацию нужно поменять, специализацию. Вот. А если это было чье то навязанное желание, тогда нужно разобраться с вашими истинными желаниями. Много так наговорила, но я думаю, что вы понимаете, о чем я. Как вы, именно вы, получаете ответы от Вселенной на свои вопросы, как вы видите эти подсказки, как вы ощущаете эти вибрации? В марафоне Финансовый ключ я бонусом даю эфир по интуиции, который очень глубокий, с очень серьезными открытиями и упражнениями. И там я рассказываю, как разговаривает со вселенной. Естественно, и я там разговаривали. «Как вы познакомились с Леной Блиновской?». Лена Блиновская пришла к мне на марафон по похудению. Она тоже об этом рассказывает. Так. «Как научиться забывать негатив? Есть вещи, случившиеся давно и даже не со мной, но очень мешающие чувствовать себя комфортно». Смотрите, как бы вы ни учились, негатив вы не забудете. Он все равно будет присутствовать в вас в виде травмы. Все техники, которые помогают забыть негатив, это только то, что загружает вас это еще глубже и то, что впоследствии может выразиться и скорее всего выразиться психосоматическими заболеваниями. Вот. поэтому я против того, чтобы забывать негатив. Ваша задача научиться относиться к этому по-другому, как к урокам. Задайте себе вопрос «Что хорошего я из этой ситуации получила?», «Чему я научилась?», «Как я могу на этом заработать?» и так далее. А то, что вам это мешает чувствовать себя комфортно, и даже когда вы говорите, что эти вещи, которые случились, не с вами, это говорит о каких-то, скорее всего, непроработанном чувстве вины. «Как можно одним махом переписать все негативные установки? Возможно ли это?» Слушайте, ну одним махом точно нет, но постепенно можно. Приходите на марафон «Автор жизни», я даю там много техник. Так организовываешь ли ты встречи со своими фанатами? Я живу в Беларуси, если бы ты приехала сюда для встречи с твоими последователями, я была бы безумно рада». Слушайте, я... у меня там есть вопрос, когда будет следующий офлайн тренинг встреча. Я Что-то мне разонравилось встречаться очно. Поймите меня правильно, я на протяжении огромного количества времени я проводила тренинги очные. И был такой период, когда, ну, вы уже услышали и в этом эфире уже не один раз, когда я их проводила с утра до вечера каждый день. И я так от этого устала, но не проводить тренинги я не могу. Поэтому я делаю то, что я могу и то, что мне хочется. Онлайн, пожалуйста но когда большая группа ее нужно держать там. даже если это просто встреча на поболтать, все равно происходит энергообмен и все равно тренер все равно он ведет аудиторию. Вот. Поэтому в Минск хочу хочу провести там какое-то время. Минск мне нравится и у меня есть идея там побывать. Вот, возможно, это может перерасти в какую-то встречу. Опять-таки, в зависимости от того, сколько будет человек на встрече. А, ну вот, я надеюсь, что я ответила на наш вопрос. Ну, то есть острова в острых планах этого нет, но возможно. Вот как-то так. Когда я радуюсь получению прибыли, похвала от клиента, приятное общение, марафоны, всему, что меня вдохновляет в серии профессии моего мужа, это сильно раздражает. И после этого мы ссоримся. То есть у меня такой подъем по эмоциям, я готова горы свернуть, а он меня подавляет. Как мне поступать, не делиться с мужем радостями? Если вы хотите с этим мужчиной дальше жить, если вы его любите и так далее, то смотрите что может быть да, с ним, что может происходить? он видит, что источник вашей радости, вашего вдохновения, что угодно кроме него. он вас не вдохновляет, не радует, не впечатляет, то есть он теряет свое звание внутри на подсознательном уровне альфа солнца вот. Поэтому возможно вам нужно видеть в нем тоже то прекрасное, что вас привлекало раньше, Вдохновляться им в том числе, восхищаться им, говорить ему, какой он у вас молодец. И тогда и другие сферы, которые вас радуют, тоже будут его радовать. Но, безусловно, конечно, когда человек так ведет себя, что если вас что-то радует, а он это обесценивает или еще и упрекает вас этим, безусловно, это позиция жертвы с его стороны. Думайте! Работайте с этим! «Всех психотерапевтов!» Так. «Моя точка зрения на сетевой маркетинг». Выразите свою точку зрения на сетевой маркетинг. Для меня сейчас временный стоп именно много агитации в эту сферу и так далее. Я отношусь к сетевому маркетингу хорошо, но я вообще никак не отношусь к сетевому маркетингу в плане заработка. Я ну, в моих ценностях сетевого маркетинга нет. При том, что я знаю, у меня есть в близких знакомствах, скажем так, люди, которые в сетевом маркетинге добились. Очень экологично и очень больших успехов. Я на них смотрю, я за них искренне радуюсь. Я вижу, там они зарабатывают большие деньги, они большущие молодцы, они труженики. Я этим бы не занималась никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что это не мое. Но это их. То есть, для того, чтобы быть успешным в сетевом маркетинге, нужно понимать, что вы делаете, зачем, почему и. Тащиться от этого. Вот любая работа, которая будет доставлять вам удовольствие, приведет вас к финансовому успеху. Любая работа там, где нужно переступать, даже если вам кажется, что там большие деньги, они все равно выльются какими-то потом потерями. А вы захотели работать на трех работах или все же просто пришлось? Слушайте, ну это был. 2002-2003 год, конечно, это ну, тогда пришлось, тогда я выходила из одного брака, да, и я еще не встретила тогда своего нынешнего мужа, конечно, тогда пришлось, ну ничего. Я, слушайте, я не родилась автором жизни, да, если вопрос про это. Я не родилась успешной, богатой, с золотой ложкой во рту, как, как ну, кто-то. Мне ничего не упало на голову с неба. Я все, что у меня есть, и заработала вот этим вот местом. сидела в телефоне. поэтому поэтому как-то так. Как развить свою интуицию, уже сказала. В марафоне Финансовый ключ даю бонусом. Будет ли марафон на эту тему? Марафон. Я не вижу просто необходимости в марафоне на эту тему. Даю бонусом. там достаточное количество упражнений, этого вполне достаточно для того, чтобы начать. Я же все-таки не эзотерик, я же все-таки психолог, у меня прокачанная интуиция, у меня хороший такой третий глаз, но я не ясновидящая, все равно поэтому я ж ну, не обучаю таким вот прямо сверхъестественным способностям. Хотя у меня есть в друзьях один, ну такой очень серьезный, прокачанный в этом смысле человек, и не один даже. Если вам интересно, то можно его спросить на эту тему. Так. Хороший вопрос. Как складывается ваш обычный будний день? Какой распорядок дня? Интересно, как вы все успеваете. Я чаще всего просыпаюсь в 5 утра. Бывает, что я просыпаюсь в 4 без будильника. Бывает, что я просыпаюсь в 6-7. Это я уже долго поспала и выспалась. Обычно... Вот этот вот кусочек с самого раннего утра я что-то пишу: пост или какой-то эфир, кусочек марафона, умные мысли. То есть я занимаюсь, опять-таки, я выполняю практики, те же упражнения, которые я даю вам. Я и сама с собой работаю. Вот. Ну а потом у меня начинаются какие-то другие будничные дела. У меня тренировки три раза в неделю, у меня. Есть всякий косметолог и парикмахер, и маникюр, то есть я все равно от этого, естественно, никуда не денусь. И, к сожалению, за меня это никто не сделает. Вот. У меня очень насыщенные дни. Фотосессии, которые, кроме меня, тоже, к сожалению, никто не сделает. Проверки дневников и персональная индивидуальная работа, это тоже присутствует в моей жизни. Как я все успеваю? Я успеваю исключительно потому, что у меня очень много людей, которые мне помогают. Знаете, я делегировала абсолютно все, где я могу не принимать участие. У меня порой даже я не знаю, какое расписание у моего ребенка, у Мартина у младшего. Потому что этим этой информацией владеет моя помощница. Я могу у нее спросить, когда Мартин будет сегодня дома, да? или там где он сегодня, она мне скажет. Вот. С семьей тоже, конечно, мы проводим много времени, и с Мартином в том числе. То есть вы не думаете, что у меня Мартин где-то на чужих руках. Нет. А он и с папой проводит много времени, и, ну, и со мной, и с нами вместе, и так далее. Вот и все диалоги даже которые могу решить не я, я тоже делегирую. То есть если есть какой-то вопрос, который нужно решить, например двум людям, между которыми нахожусь я, да, я сделаю чат на нас троих, чтобы они друг с другом договаривались, а я была в курсе. Ну вот как то так. То есть я экономлю каждую минуту. Я за каждую минуту просто борюсь для того, чтобы меня не отвлекали. Вот, вот так. Так. Вы в своем марафоне говорили, что ушли от мужа без денег и жилья, что сейчас вы знаете, как можно было это сделать безболезненно. Очень хотелось бы услышать, если можно, то в личное сообщение. Я марафоны по этому поводу провожу. Тут личным сообщением одним не обойдешься. Я говорю о том, что осознание ситуации кто жертва, как вы хотите жить. Хотите ли вы жить как жертва дальше продолжать? Или вы хотите свою жизнь проживать по-другому? Вот. Ну вот с этого все и начинается. Да, когда я осознала, что мне нужно остановиться и выйти из этой ситуации, тогда я остановилась и вышла. И начала свою жизнь выстраивать по-другому. Но у меня на тот момент, да. Почему не происходило этого раньше? У меня не было денег, мне негде было жить. Ну, не было таких денег, чтобы я могла там себя безболезненно обеспечивать. Себя и дочь. И собака у меня еще тогда была. И, конечно, мне было страшно выходить из этих отношений, потому что мой муж хорошо зарабатывал, и я от него финансово очень сильно зависела. Но ничего! Нашла, где заработать. И как заработать? «Однажды вы обещали рассказать об Алании. Чем она вас влюбила в себя? Расскажите хотя бы немного». Алания – это район в Турции, рядом с Анталией. Чем она меня влюбила в себя? Там очень красиво. Это действительно рай на земле. Там очень чисто, очень экологично. Там очень по европейские отношения к людям и в обслуживании там очень много русскоязычных людей там доступно жилье там хорошие программы для детей там совершенно комфортно можно Обучать качественно детей, начинают от младшие школы. Ну, понятно, что старшие там университеты я этим, честно говоря, даже не интересовалась. Я уверена, что это нужно уже получать в других местах. Но начальное образование это можно получить довольно качественно, причем сразу на нескольких языках, на турецком и на английском, например, многоязычность никогда не мешала в этой жизни, это очень развивает мозги. И там очень хорошие условия для жизни, для людей старшего возраста. Там недорого можно по сравнению с большими городами, даже, вот по, даже по сравнению с Одессой, там гораздо дешевле жизнь, чем в Одессе. Но при этом там все чисто, там все зелено, там тепло. В феврале я купалась в море. Вот, ну вот как-то так. Вот там, я... мне очень нравится это место. И если... В общем, я рекомендую вам туда поехать, отдохнуть, посмотреть, как там. Возможно, ну, я понимаю многих людей, которые остаются там жить на постоянное место жительства. Ну, вот как-то так. Безусловно, есть... А вот знаете еще что? В сравнении с Испанией там не хуже. Там безусловно другие люди, там безусловно другая кухня, но там совершенно не хуже. Вот там очень качество. Там по-другому, чем в Анталии. Там качественнее, чем в Анталии. Так. Здравствуйте, проходила ваши марафоны, встретила мужчину, он скептически относится к тренингам. Говорит, нужно... Вот хороший вопрос, проговорю его. Говорит, нужно своей головой думать. До встречи со мной он развелся, чуть позже потерял работу, потом карантин, он не смог уехать на работу, сейчас снова ждет вакансию, как донести ему, чтобы он учился. Он заядлый скептик. Или может это мое ресурсное состояние его разорило, или все же всему свое время. Я все время стремлюсь учиться. Ваше ресурсное состояние точно его не разорило. Если у кого-то хорошо, это в плохую сторону на вашего партнера точно не повлияет. Ключевое, что важное, я хочу сейчас сказать: когда я говорю: посмотрите на свое окружение, наше окружение делает нас. Это закон природы. Э -э учитесь у тех и слушайте тех людей, на кого вы хотите быть похожими. И когда человек, который лишился работы, э не может устроиться, не развивается, я так понимаю, звезд смес... с неба не хватает, говорит вам, как нужно жить и что учеба это плохо, но если вы хотите жить так, как он живет то, конечно же, стоит прислушиваться к его советам. Это вот по поводу любых советов, когда там кто-то говорит, что тебе нужно жить вот так. Отлично, сканируйте этого человека, смотрите, вам нравится, как он живет, вы хотите жить так, как он живет. Если вы хотите жить так, как живет он, то, конечно же, стоит прислушаться к его советам. А если он живет так, что но вам не нравится и не подходит, то это будет неправильно прислушаться к его советам. Поэтому вопрос, вопрос заключается в том, разорило ли вас его ваше ресурсное состояние? Нет. Если вы хотите развиваться, продолжайте развиваться. Глядя на вас, этот человек, может тоже захотеть стать лучше и развиться опять ваши показатели могут быть хорошим мотиватором станьте богатой станьте успешной станьте номером один в чем-то и радуйтесь от своих достижений не для того чтобы кто-то на вас посмотрел и тоже захотел так действовать а для себя, и тогда к вам подтянутся, и другие тоже захотят так жить. И, возможно, вам нужно пройти через какой-то урок с этим человеком, понять, что Вселенная вам хочет подсказать, чему-то научиться. И его, возможно, чему-то научить. Возможно, его урок заключается в том, чтобы встретить вас, и разглядеть это и научиться увидеть, что учиться развиваться – это хорошо. А если он потеряла мысль. А если он этот урок не сможет выучить, то это его... его беда. Так, может ли влиять старая обида на отца, которого уже нет, на финансы и вообще на благополучие? И как это можно изменить? Можно ли написать письмо отцу? Пишите письмо отцу. Вообще практика с письмами — это одна из самых эффективных практик, которая применяется в психотерапии и в психоанализе. Это, знаете, как проходит такой мини-самоанализ. Пишите письма отцу — это очень хорошо. Как это можно изменить? Влияет ли старая обида? Любые обиды могут влиять, если вы обижаетесь. Если вы проработали эту обиду, то, то она уже не будет влиять. Ну вот как-то так. На финансы. Есть, существует мнение, что отношения с отцом влияют на финансы. Я не вижу корреляции в этом. Но, безусловно, обиды надо прорабатывать. Есть такие обиды, которые могут повлиять на вообще личную жизнь и на финансы в частности. То вот еще вопрос. Что вы думаете о том, что женщина вдохнов должна вдохновлять и мотивировать своего мужчину? Я считаю, что в здоровых партнерских отношениях, тогда, когда есть пара, мужчина и женщина, или мужчина и мужчина, женщина и женщина не имеет значения, должны вдохновлять и мотивировать люди друг друга, а не один в одну сторону. Я буду такое сидеть и ждать вдохновения, пока меня женщина вдохновит. А если она меня не вдохновила, то плохая у меня женщина. Вот отношусь как-то так. Если вы хотите своего мужчину вдохновлять и мотивировать, мотивировать мотивируйте! Ну, Это должно быть в обе стороны. С моей точки зрения, здоровые отношения – это когда это происходит в обе стороны. Вот так. «Что делать, если после марафона РФС границы расширились уровень Нормальности вырос, удовольствие позволять себе души, то, что хочется, раньше жмякался, но по факту сам доход примерно как и был. Нужно еще время, шаги в сторону нового источника есть. Даже есть первые заработанные деньги, но это копейки на фоне стоимости обучения ей. Не торопиться или что-то доработать. Первое, ждите, второе, делайте что-то по чайной ложке. Если вы будете что-то делать, хотя бы по маленькому шажочку то точно это вырастет во что-то хорошее потом, а если вы не будете делать ничего и просто ждать, когда оно само произойдет, тогда может быть ничего не произойдет. как-то так. ну во всей видимости вы делаете все правильно. хотелось бы быстрее, ну как есть. значит вам нужно еще поработать со своими мыслями. Как восстановиться после потери близкого человека? Все настройки слетели на личную психотерапию, причем с психотерапевтом, который специализируется на посттравматическом синдроме. часто снятся нехорошие вещи и сны. Я даже стала бояться сама себя. Как это можно объяснить, как сделать, чтобы они не сбывались, особенно плохие? Если вы верующий человек, то я рекомендую вам обратиться в, ну, как, к той религии, в которую вы верите, да и там проработать это. А если вы ну, к этому Холодно относитесь, то я вам рекомендую пойти на личную психотерапию, есть работа со сновидениями, вот. Но, ну то есть, вот если это вас беспокоит до такой степени и если это до такой степени вещи и сны, то я рекомендую серьезно, ну, на самотек это не пускать, к специалисту. Ну то есть, если говорить про христианство, да, например, про православие, что можно было бы сделать, можно было бы пойти и поставить о здравии службу заказать о здравии участников вещи во сна. Так. Где грань между здоровым и не очень эгоизмом? Смотрите, если то, что вы делаете для себя, никому не мешает, если то, что вы делаете для себя хорошее, это полностью вписывается в вашу жизнь и в жизнь окружающих вас людей, и никто от этого не страдает, это прекрасно и так и должно быть. Вот нездоровое отношение к себе это когда вы себе что-то не позволяете. Вот это точно обратная сторона страха быть эгоистом. Вот. Как начали, что стало поворотным моментом, как достигли сегодняшнего положения? большой этап, большой кусок жизни. Как начала? Начала я сразу после того, как я поступила в университет. Я со второго курса уже работала психологом-консультантом, помогала вести деловые переговоры. Поворотным моментом... Я много училась. Да? Я хорошо закончила университет, я работала, я была практиком, я много училась. Вот этому всему, всей психологии, и у меня были отличные учителя, очень хорошие. Это была еще, можно сказать, советская школа. Ну, сейчас качество, кстати, преподавания психологии тоже очень хорошее. То есть я тоже тут не могу ничего сказать плохого в образовании. Вот как считается, да, что раньше образование было лучше, нет. Вот а вот поворотным моментом, наверное, в своей жизни. Это тогда, когда я поняла, что да, я не хочу жить плохо, я хочу жить хорошо. Вот так. Ну и дальше потом шаги к тому, как я хочу жить. Я на этом поблагодарю вас за вопросы и выйду в прямой эфир в другой день. Я сейчас не могу сказать, в какой, но у меня просто уже закончились силы. Я благодарю вас за внимание! «Как сложилась судьба вашего первого мужа?». Отвечу на этот вопрос. Я понятия не имею. Мне это неинтересно. Я благодарю вас за внимание! Мы с вами увидимся через некоторое время. Я вам обещаю. Я отвечу на оставшиеся ваши вопросы. Спасибо вам большое! До скорых встреч! Пока!